Первый. Основание. Конечно. Вы читали вообще? Я все это знаю, даже больше, чем я буду. Соседский эксперт прекрасно знает. Конечно, знает. А полчаса тоже знает, да? Да. Вы сказали, свет не горел. Сейчас мы выясним, что он горел. Свет, да. Значит, причины не было? Документы? Нет? Конечно, это удивлю. Причины, когда он горел. Я бы вам сказал, привет, документы. Хорошо, горит. Всё горит, да и Бог. Не знаю, не нужно, пожалуйста. Почему? Потому, чтобы это будет выкладывать сеть, а я вам запрещаю выкладывать сеть. Ну и что? Представление нельзя снимать. Какой запретили? Да. Теперь можно уже снимать. Горов Андрей Денисович, только 20 -го апреля 25 -го года. Все можно убирать? Да. Что вы от меня требуете? Можно, пожалуйста, ваше водительское предоставление, свидетельство есть регистрации и полисер за САГО, согласно конкурсу 2.1.1. Так, а основания-то вот не называйте, да? Я сам назвал. Какое? Нет такого основания. 106 пункт. Ваше выживка. 100... 164 приказ. 8... Да. 83-й пункт. Вы читали внимательно? Это остановка. Это остановка. Мы с остановкой разобрались. А теперь вы просите второе действие. Хочу, так, второе действие. Я понимаю, что и основание. Причину и основание. Я вам поясняю. основание предъявить документы. Это второе действие. Я вам, я вам говорю. Кстати, я знаю это. Так можно вам принести и прочитать вам еще. Так раз. зачем, если я знаю? Так, почему что? у вас машина стоит спрятанная? Мы нарушение. Спрятана. Где она спрятана? Водители что? вас видят? На углу. Ну, водители вас где видят. видят? Я же Смотрите, давайте. Давайте. Вот где они вас видят? Вы почему без желета стоите в нарушение вашего же приказа? Нарушение приказа покола. — 575? — Да-да-да. — А что й пункт внимательный читатель. — Прочитайте, что да. там. — Я вам Приказ для всех а — о днем мы работаем без Это реально, это вы имеете в виду областной группы? — Сказали нам, мы не работаем в время. Столько Начнем, пожалуйста, у нас проблесковые маячки включены, жилеты на месте. Неоднократно. Одни и те же вопросы же, но абитуально задавали. — Понятно. Но... Давайте я принесу проще книжку и зачитаю вам, так наверное, направили будет, нет? Но основание то вы все равно не назвали до сих пор. Основания для проверки являются 4 да. основания. А я поставил вам, правильно. Правильно. Не увидел, что у вас горят дневные ходовые огни. Они действительно грязные, правильно? Нет. Ну, пыльные. Нет, подождите, ну, пыльные. Пыльные. А что, через пыль свет не проходит? Я вам вопрос задаю сейчас. Правильно? Пыль. Ну, не ответьте, пожалуйста, ну, потом разберем. Незначительный слой пыли, хорошо. Не извинился, да, извините, это да. Ну, мой кстати увидел, пусть далека Далее вы с меня сейчас что требуете Основание, основание передачи документов основания передачи документов Согласно федеральному закону полиции. Право там написано там Не основание передать, а право проверить Давайте я прошу Ну давай Имеет право, да? Тут написано. Где вы видите, что имеет право? Ну, сначала Переходим Это право полиции, они имеют права, не имеет права. Сами Это права полиции права. Это права полиции. Тут написаны основания для проверки ваших документов. Ну где? Покажите. вот же, я вам открыл, пожалуйста. Возьмите, Можете здесь снять это на камеру, чтобы вашим там, так, основание? зрителям было. Ну, покажите основание. Останавливать транспортное средства это необходимо для выполнения вотложек на полицию обязанностей. Это раз, правильно? Второе. Отвечивать безопасности дорожного движения. Ну это понятно. Да. Проверять документы. Право. На право пользования и управления ими. Ну это право. Право Я сейчас и требую от вас, чтобы вы мне предоставили. Посмотрите, вы имеете право так, управлять. А вы различаете слово право проверять документы и основания их проверить. У вас есть? У меня просто сейчас основания. Да, основания. Право-то у вас есть. основания это какое? У вас я есть право вам... применять оружие? 64 приказ, пожалуйста. Пункт 83. Пройте, посмотрите. Это причина остановки 83 -й. Вы и все вы... перепутали? 6, стой... Ну хорошо, вы хотите основания. Да, давайте то пункт называется да, да. мероприятие лес. Сейчас мы посмотрим у вас, нету там ничего ну, там деревянного и все. Давайте тогда ознакомимся с мероприятием. Конечно, давайте, давайте. Сейчас мы с вами попробуем. Хорошо, вот видите, как долго мы шли к, к этому? Полесосада, можно? Нет. А потому что они не, не обязаны возить сюда. сейчас нету, нету с собой. че, че? Не нет, О, все, о, что, вот это, да, что? Давайте открою, хотите, если. Это тогда уже через подожди, подожди, подожди, подожди, нет, подожди, подожди, подожди, просто подожди, подожди, подожди, подожди, подожди, подожди, подожди, подожди, подожди, подожди, подожди, подожди, подожди, подожди, Это ваше право Юрий Владимирович. Вы о правах-то вспоминайте о моих только потом уже. Зелень-то не придешь. Что? Что нарушаете почему? Не вы Успечен, 25, 25. Вы найдёшь, если вы хотите обеспечить, то вы что нарушение всех покажет 286-я. Денис Владимирович, примите Примите, есть бланк вкусного заявления Бланк устного заявления Это письма на Словами. словами. говорю, вы так записывать записываете ну, же, Это уст, принятие устного заявления. Это называется Сынкову, можете привет передать, да? Также передаем привет и Допсам Глухову, Бабенышеву и Малеву, которые незаконно выносили постановление. Начальник? конечно. начальник? Нет, нет. на 16 октября. октября. Соревнований 33. Обнаружил нарушение со стороны экипажа на в составе. Ну, состав пишите бура. Которая заключалась, что он до указанной Службу, напишите один слон, да, да естественно. Нарушение установленных регламентов, А именно патрульный автомобиль при несении службы был припаркован вне поля видимости части дорожного движения в метрах 30 от проезжей части. Кроме этого, данный экипаж находился без светоотражающих жилетов, Нарушение тех же регламентов. Прошу провести служебную проверку Ответ отправить на электронный адрес. До свидания, До свидания не нарушай.